Доброй ночи, с вами снова скринкаст, это Шармет Александр из команды Единое Видео ВКонтакте. Мы продолжаем тему пакетного менеджера Conan. Пойдем дальше. Версия номер три. Что могло пойти не так? В моей практике, когда берешь свободную библиотеку, в ней всегда есть ошибки. Мы, конечно, стараемся контрибьютить выкладывать тот код, который мы исправили, но непонятно, когда его примут, непонятно, когда исправят, когда его исправят в какой-то другой библиотеке, что-то вы... от... отвалится. Мы не готовы ждать. Нам хочется решить эту проблему здесь и сейчас. Соответственно, возможно, для одного компилятора все хорошо, а для другого компилятора не все хорошо. Он не собирается. Не хватает кода, заголовка или другой мелочи. Соответственно, давайте мы вернемся к нашему коду, Посмотрим на кутернион. У меня есть дефолтный конструктор. Я хочу, чтобы он не существовал. Соответственно, Я могу написать здесь ключевое слово delete. И я хочу, чтобы у меня библиотека собиралась именно таким способом, чтобы здесь был delete. И как я могу это сделать? Во-первых, давайте сходим... В исходники библиотеки э, скачанное называется у нас язык значит и посмотрим, что изменилось. И мы видим, что у нас есть некоторый div, то есть мы убрали строчку default, добавили строчку, «delete». Собственно, мы перенаправим это в какой-нибудь сам файл .patch. И после этого, при необходимости, мы можем использовать команду patch и на исходный файл э, налепить ту самую заплатку, которую мы только что сделали. Мы ее уже подготовили. Вот она у нас здесь, в том самом виде, в котором предполагалось. И мы исправляем наш ConanFile.py с тем, чтобы на этапе скачивания файлов точно так же эту заплатку наложить. Но у нас с вами уже две версии, и, возможно, для разных версий нужно использовать разные заплатки, поэтому давайте посмотрим еще на файл .yaml, и мы увидим, что здесь патч — это набор некоторых имен, но в версии 2.0 заплаток нет. Итак, Conan Create — тренion 1.0 так мы хотим посмотреть на версию с заплаткой и название собственно скачали и собрали вернемся к нашему тесту вернем версию 1.0 Пересоберём CMake, понятное дело, что слева у нас больше нет, и попытаемся создать переменную x. И мы видим, что произошла ошибка. Действительно, такого конструктора больше нет, мы его только что удалили, этот патч прекрасно работает. В данном случае мы, конечно, ломали, но я предполагаю, что вы будете чинить. И переходим к нашей последней версии, версии 4. Нам с вами нужно обсудить последний момент, который у нас есть, это опции и те самые настройки, которые есть. Опции позволяют вам собирать библиотеку в зависимости от каких-то, или ваш файл, или что еще, в зависимости от, собственно, тех самых опций. Здесь представлена опция Share, то есть вы можете придумать свою, как, которые вам нужны, это... На ваше усмотрение набор параметров. Итак, у нас shared — это булевская опция, она принимает true-false, по умолчанию на true, и, собственно, в, во время билла <coughs> мы можем добавить, в случае, если она у нас true, соответственно, необходимую опцию для семейка. то есть собирать динамическую библиотеку или собирать статическую библиотеку. И в этот раз мы с вами сходим все-таки и посмотрим, что такое профили, про которые я упоминал ранее. Итак, у нас есть с вами скрытая директория профайл и тот самый дефолтный профиль. Дефолтный сгенерировался сам, мы можем его дописать или создать новый. Итак, давайте скопируем профиль дефолт, назовем его mac и будем его исправлять. Нам не хватает опции shared, мы ее добавим. Собственно, в он имя класса, который мы собираемся использовать, Опция Shared, ну и значение будем использовать False. По умолчанию там True, хотим выбрать другую. Снова хотим статическую библиотеку. Проверим, что у нас профиль собирается. Conan create. он 1.0, я думаю, вы уже запомнили. И в этот раз нужно добавить профиль, который мы собираемся использовать. Собственно, набор настроек, который заранее запланирован. То есть, как видите, в данном профиле мы с вами можем указать операционную систему, архитектуру, билд, компилятор, версию компилятора и много что еще. То есть те самые настройки, которые применяются, и те самые настройки, которые у нас были указаны в Conan файле. Итак, профиль мы выбираем сейчас с вами Mac. Давайте его запустим. Все отработал. Тот самый а файл той самой версии 1.0. Можно посмотреть список профилей через команду profile list. Вот они у нас есть. И пришло время поделиться нашим изобретением с миром. Kona предлагает несколько вариантов серверов. Мы будем использовать самый простой. Кажется, поднять сервер это сложно. В данном случае это элементарно. Конан, сервер. И смотрите, мы с вами уже подняли сервер. Он нам рассказывает, где он находится, что с ним делать, но есть маленькая проблема с ним, нам нужно все-таки его отконфигурировать. Он прям говорит, даже кричит, где, он, где это нужно делать. Давайте сходим и поправим его. Много строчек, много строчек. Собственно, что нас интересует? Нас интересует пользователь, под которым будем заходить. Ну, пароль демо и логин демо. Нас интересуют права, которые будут этого пользователя. Для read у нас есть все, для write у нас нет ничего. Ну, давайте исправим эту оплошность. Мы хотим все-таки положить на этот сервер наш новый файл. И перезапустим сервер. Вуаля! У нас все получилось. Теперь мы хотим иметь возможность загружать на этот сервер или скачивать с него. Для этого нам потребуется исполнить еще одну команду, заранее скопируем адрес, на который будем ходить. Давайте добавим э, наш сервер, чтобы мы могли с него скачивать добавлять туда пакеты. Conan remote add, название сервера local, где мы его будем слушать и на наличие или отсутствие SSL. Ну, Пока СССР нет, давайте remote false. Что произошло? В нашей скрытой директории есть файлик remote.json, и мы его только что дописали. Итак, теперь, когда мы будем делать Conan install, он будет искать пакета не только в общем сервере, но и в нашем. И мы точно так же можем туда их загрузить. Давайте это и сделаем. Conan upload quaternion. Да, я хочу загрузить, но куда я хочу загрузить его? Я хочу загрузить его в Conan Center? Вряд ли. Давайте загрузим его все-таки в наш Remote. блоку. Вот теперь правильно. Да, я точно уверен, что я захочу загрузить именно его. Собственно, я загрузил оба рецепта, теперь у меня есть, и... Да, юзер у меня будет демо, и пароль у меня будет демо. Да. Обе инструкции загружены. Все, теперь я могу начать их использовать. Но есть маленькая проблема. Я загрузил сейчас только рецепты. Если я хочу использовать их как есть, мне придется их собирать. Я не буду это сейчас демонстрировать, то, соответственно, я могу использовать команду Conan install, указать, допустим, нужный пакет Quaternion, и если под этот рецепт вдруг не нашлось даже на том же самом Nexus или где-то еще нужного вам пакета под вашу архитектуру под э, какой-то компилятор, вы можете указать опцию минус минус build missing. На свой страх и риск вы запустите это и начнется тот самый процесс установки сборки вашего пакета с нуля. Если ваш компилятор это проглотит и поддерживает, то вы создадите новый пакет. После этого вы можете точно так же через upload поделиться с миром. Но в нашем случае мы с вами давайте сразу заранее выдадим на наш сервер тот самый пакет, который мы будем использовать. Предположим, что это нам будет наша версия 1.0. Давайте сходим и заберем название пакета. Вот это страшное название. Тот наш хэш, который нам нужен. Значит, давайте загрузим наш Quternion. На локальный сервер. То есть тот самый пакет, который мы хотели получить: минус R local. И теперь наш пакет загружен. Осталась самая малость. Давайте проверим, что это работает. Мы сходим с вами и удалим все, что мы с вами только что создавали. Конан в папку data и безжалостно удаляем все, что тут есть. Ну что, теперь мы должны работать с сервера. Мы должны с нашего же сервера все скачать, все положить и использовать. Собственно, нам осталось проверить. Давайте запустим и сходим в нашу директорию дата. Как видите, квт здесь снова появился. То есть, что -то случилось. Теперь с нашего сервера он скачал рецепт, скачал бинарь, и все готово. Таким образом, если вы поднимете сервер на какой-то общей платформе, для всех ваши товарищи смогут точно так же одной строкой забрать уже собранные за вас файлы. На этом все. Я сегодня вам рассказал про такой классный инструмент, как Conan, который позволяет создавать библиотеки и делиться ими с вашими товарищами по работе. На платформе Conan.io очень много готовых пакетов. На самом деле, в большинстве случаев вы просто найдете все необходимое там. И одной строчкой в Conan, и тремя строчками в CMakeFind вы сможете найти и подключить практически любую библиотеку, из самых популярных, которые сейчас можете представить. Если вы найдете что-то экзотичное, то вы знаете, как этим пользоваться. Возможно, вы используете версию номер один или два из наших представленных рецептов. Возможно, вам придется поделиться с друзьями. Это были скринкасты. Меня зовут Шарамет Александр. Я работаю в ВКонтакте в команде «Иди на видео». Мы делаем звонки. Сейчас поддерживается одновременный звонок на 2000 человек. Скоро будет больше. Присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам мрачного.